Если ты смотришь это видео, это говорит о том, что ты прошел все первоначальные этапы, прошел обучение и в настоящее время выходишь в рекрутинг. Рекрутинг – это основа нашего бизнеса, это приглашение людей. И сейчас я расскажу о некоторых нюансах, к которым ты должен быть готов в момент приглашения людей в наш бизнес. Основная задача рекрутинга – это рассказать людям о сути нашего бизнеса. Не уговорить, не затащить, а, никоим ни образом не настаивать на том, чтобы человек к нам присоединился. Наша задача – дать информацию, а человек уже примет решение самостоятельно, захочет он сотрудничать с нами или нет. И а, когда мы говорим о рекрутинге, в первую очередь мы говорим о системе действий. Обычная, понятная, ежедневная система действий приведет к результату. Мы рекомендуем делать 150-200 сообщений в день на холодном рекрутинге для того, чтобы получить одну регистрацию в день. Именно одна регистрация в день нужна нам для стабильного и равномерного роста по уровням внутри компании Арифлейм. Когда мы приглашаем людей, мы делаем большое количество предложений, и мы ждем, что абсолютно все люди нам ответят. Либо да, либо нет, либо я подумаю. Но это нормально, что не все люди читают наши сообщения. Из 150 сообщений, которые мы отправляем, около 50 будут прочитаны. 100 человек даже не откроют наши сообщения. Это статистика. Из тех 50, что прочитали сообщения, положительно ответят, 10 человек и согласятся послушать наши предложение. Это тоже нормально, это статистика. Каждый человек находится на определенном этапе жизни и мы не знаем, кому мы пишем, потому что мы приглашаем холодный рынок. Возможно, в данный конкретный момент времени ваше предложение человеку не интересно. Этому же самому человеку может быть интересен наш бизнес через месяц, через два месяца, через год. Поэтому, когда человек вам отказывает, не воспринимайте отказ на свой счет. Человек отказывается не от вас, он отказывается от вашего предложения. И когда мы зовем людей, мы хотим, чтобы абсолютно все пришли к нам в команду. Такого не будет никогда. Именно за это компания нам платит. За поиск самых интересных, самых перспективных и людей, кому нужны деньги прямо здесь и прямо сейчас. Когда мы рассказываем о бизнесе 10 людям, которые... Согласились послушать нашу идею, из них всего один зарегистрируется в нашу команду. Всего один, но нам этого достаточно для равномерного стабильного роста. Если в день приходит 2, 3, 4 человека, 5 человек, это тоже очень хорошо и абсолютно нормально. Это говорит о том, что вы будете расти гораздо быстрее, чем те люди, которые делают одну регистрацию в день. Итак, отказы это абсолютно нормально. Иногда бывают встречаются люди негативно настроенные. Бывают люди, встречаются, которые отказывают, но они позитивно, позитивно настроены. Наша задача – уметь абстрагироваться от негатива, принимать позитив и всегда по-доброму общаться с людьми. Потому что именно так мы можем сохранить наше присутствие духа, мы можем сохранить нормальное свое внутреннее состояние, и комфортно, и позитивно работать с нашей командой. Когда вам люди отказывают, ни в коем случае не воспринимайте, еще раз повторюсь, это на свой счет. Потому что ситуации разные. Прежде чем прийти в наш бизнес, я отказывала порядка 20 раз. Но на 21-й, когда меня позвали, я поняла, что я уже хочу разобраться в этом бизнесе, поскольку огромное число людей зарабатывают вокруг меня. Так сложились карты, так сложились обстоятельства, что именно в это время, в этот день я захотела послушать идею бизнеса. Точно так же было с вами, точно так же будет с вашими людьми, которых вы сюда приглашаете. Поэтому воспринимайте отказы с благодарностью, чем больше отказов, Будет в вашем бизнесе, тем больше будет и согласий. Когда мы начинаем рекрутировать? Рекрутируем день системно, два системно, три системно. Начинают закрадываться сомнения, а правильно ли я делаю? Отказы есть, согласий нет, люди не хотят слушать голосовое сообщение, не хотят понимать идею бизнеса. Вот здесь самая главная задача не останавливаться на достигнутом. Самая главная задача продолжать работать в системе. Еще ни один бизнес не начал работать легко и непринужденно. В любом случае, для того, чтобы запустить, так скажем, вот эту машину, для того, чтобы начали работать наши механизмы, нам надо выработать эту систему. И на выработку этой системы уйдет от 10 до 21 дня. Если вы работаете в системе, 21 день, ежедневно отправляете сообщение, и при этом результаты нет, обсудите этот момент со своим спонсором, он вам обязательно даст отдельный совет и подскажет, в каком направлении двигаться. Ни в коем случае не впадайте в отчаяние. Именно для этого нужны мы, люди, которые прошли этот путь. Мы тоже когда-то начинали рекрутировать, тоже начинали совершать системные действия, и ваша задача сейчас этому научиться, для того, чтобы в будущем передавать этот опыт уже своим людям. Я желаю вам войти в системный рекрутинг как можно более быстро, как можно более быстро наладить поток регистрации в свою команду. И только так вы начнете расти стабильно, к вам в команду начнут приходить новые ключевые партнеры. Приготовьтесь к тому, что на это нужно время. Но согласитесь, лучше начать рекрутировать и выработать, выработать свою систему в течение 21 дня, чем в течение всей жизни получать минимальный линейный доход и при этом не иметь возможности зарабатывать больше. В сетевом бизнесе зарабатывает абсолютно каждый, кто не остановился. Я еще не видел ни одного человека, который здесь работает много-много лет подряд, но при этом не вышел на определенный уровень дохода. Получается абсолютно у всех, кто делает, кто не останавливается, кто стремится к своей цели и совершает определенные минимальные системные действия. Удачного вам выхода в рекрутинг, новых ключевых партнеров, высоких результатов и быстрого роста.